Иннокентий Анинский. Два начала. Когда-то Прометей дал людям два начала. Огонь, что распускал блистающее жало, К нему сомнение, что жалило любя. Провидец скифский царь не пожалел себя, Чтоб человечество пугливым эфемером Нашло возможность жить, не прячась по пещерам. Кто из бессмертных был тогда ему указ? Титан в когтях орла Терзался из-за нас. Вот и во мне огонь Для пущего мученья, И тяжкое гнетет в твоей любви сомненье, Когда, даря тебе всю магию искусств, Я, смертный и титан, Молюсь на пламень чувств то если и меня попрут с порога в шею, кого-то полюбить, когда еще посмею.